Привет, ребята! Привет! Тут такое дело произошло! Я вам честно говорю, я вот сидел, сидел в интернете, и э -э -э, двоих скачал, слушал, и ко мне двор пришли! Двор! Я их увидел! Правда! Я увидел двор! А -а -а. Сейчас вам покажу как они а, выглядели а -а -од Stone, Duskini. Один Один был пох... пох concentre. нет, не то Один вот У него Была вот такая вот Страшная улыбка <str> <roses> А, вот такой вот нос, вот такой вот кровавый, он, он, он от моей красоты просто носом кровью истёк. А, а, а, а. а, у него были сросшиеся зеброви! большие, большие глаза. Первый, первый был страшен. Второй был у страшный. Он, он, он был намного ужаснее. И у него были безумные глаза. Они были настолько безумные, что прямо... <suz и да> Как-то так. А еще вместо носа у него была странная... И смотрел он на меня как-то не по-детски. Очень серьезно. Это Двар. тварь я вам честно говорю. Я их видел. Я чуть я обосрался. <с voices prematurely noise> Они bully, пришли за мной. Они пришли за мной. Hehehehe <laughs>